Для укрепления сотрудничества и налаживания более тесного контакта 15 сентября Долгопилс посетили члены правления Латвийского союза инженеров-строителей, которые не только ознакомились со строительными проектами самоуправления, но и поделились актуальной информацией о своей деятельности и ответили на вопросы представителей строительной отрасли. После презентации в городском самоуправлении представители союза очно ознакомились со знаковыми для города проектами и посетили Долгопилскую крепость. Здесь они осмотрели реставрацию порохового склада, которая вскоре должна быть завершена, а в его стенах создано выставочное пространство, посвященное именитому керамику Петрису Мартинсону. Прилегающая к зданию современная детская площадка станет доступна после сдачи объекта в эксплуатацию, то есть примерно в ноябре этого года. Расположенные поблизости казематы седьмого вала крепости и сама насыпь также подвергаются серьезным преобразованиям. Здесь подготавливается место для открытых фондов керамики, а валы возвращают его исторические облики и укрепляют. Эти работы должны быть завершены к лету следующего года. Делегация Латвийского союза инженеров-строителей осмотрела и комплекс будущего центра техники и индустриального дизайна в инженерном арсенале, который является одним из Самых крупных проектов по реставрации исторических объектов Латвии. Члены Союза положительно оценили сотрудничество с самоуправлением и строительными предприятиями и реализующиеся в нашем городе проекты. Мы в очередной раз убедились в том, что нанести визит суда в Даугупилс очень приятно, радостно и полезно. Здесь работают очень отзывчивые люди. Можно видеть, что работа ведется усердно и на совесть, качественно. Нам, конечно же, приятно все это видеть, тем более, что в разных проектах задействованы наши представители, наши строительные инженеры. И, конечно, у нас большая планы по дальнейшему сотрудничеству. Внимание было уделено и променаду Далгоплской крепости, работа на котором сейчас выше на финишную прямую. Строителям нужно еще пару недель, после чего объект предстоит принять в эксплуатацию. Стоит отметить, что в другой части города, на променаде улицы Бругю, недавно начались работы по созданию смотровой площадки на базе старого водного резервуара. Ее будет вести установленная на сваи пешеходная дорожка. Строители обязали закончить этот проект за пять месяцев. Вместе с этим решается вопрос о возможном открытии пешеходной части променада в период меньшей строительной активности. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга до аугопильского самоуправления.